Когда я был ЛТП в Слуцке был, в 2005 году, это первый раз, когда я был. Там провезли, он учитель работал, или кем-то, ну, такой умный мужик, ну, с образованием больше, или, или учителем, или кем-то, его провезли, но ну, с Будуна провезли. Закинули в карантин, пока по его по, по раскидывать. Я там просил, там кинул таблеток и что, ну, плохо было ну. Ночь. На утро уже холодно. Труповозка приехала. С... Так он просил таблеток. Ему дали каких-то таблеток? Не знаю. Или просто закинули в карантин и забыли? Закинули в карантин и все. А утром труп? А утром труп. Труповозка приехала с Луцкой. Русское... Жесть. Закинули его в прицеп этот. Типа забронка, ну, Как раньше были. Сейчас теперь эти современные труповы. А раньше что? Угу. И завезли просто в моржи. Потом был учитель, ну так погонял, ну, звали, прозвали учителя. Ну, мужик, здоровый мужик. И он, короче, тоже Слуцкий. Хороший он зимой видно, ему просквозило. Там шапка была, ну, какая ну, легкая. Не, не зимняя, как-то ну, продула башку мозг. Гайморит, может, да? Нет, Сложнее. Ну. Там, наверное, это, может быть, не вид какой пошел mm -hmm. уже или что. Я на втором, ну, койки тут двухярусные, mm -hmm. как на гпз. Он на втором ярусе спал, потом ему ну, видно уже так башка болела, плохо стало. Я, ну пауза со второго яруса на низ. Mm -hmm. Ну а эти милиционеры думают, ну, что прокалывается типа, типа, или симулируя. Mm -hmm. Они там затянули в свою коптерку. Не знаю, там били его, не били, не, неизвестно. Потом скорую вызвали и повезли на службу. Ну там трое суток анимации не приходя, что сознание.